И всем привет дорогие друзья, с вами я Cartoon Games и надеюсь вы соскучились по мне, потому что меня давно не было на канале, где-то около полумесяца, но на этот раз у меня есть причина. этом чуть позже. Для начала я хочу вас поздравить с новым годом. Да, неожиданно от меня этого вы не ждали, по-любому я уверен, потому что в прошлом году я вас не поздравил, это моя грубейшая ошибка. И не говорите мне, что кто-то из ютуберов вас уже поздравил. Я в это просто не поверю. Ведь не зря же я писал этот сценарий в конце концов. На него ушло много труда. Ну, хватит пойти свой. С Новым годом, дорогие друзья, подписчики и случайные зрители. 21 год был очень трудным. Не только для вас, для меня, для всего мира. Он был очень страшным исправить. И надеюсь, что 22 Новый 22 год будет намного лучше. И поэтому я желаю вам удачи, хорошего настроения и самое главное здоровья. Чтобы все высшие мечты в новогоднюю ночь воплотились в... в жизнь. А теперь немного статистики о моем канале. За год мой канал набрал 300 человек. Надеюсь, эта цифра будет только расти и подниматься. Но это все зависит, конечно же, от вас, так что подписывайтесь, да. Там кнопочка есть такая красная. Если вы не подписались, конечно, а тем, кто подписался, огромное спасибо. Также за год я снял 36 роликов только для вас специально для вас. Да, не так много, как хотелось бы, но я обещаю, что в этом году. 2022, если ему хотя бы в два раза больше. Ну, а теперь давайте поговорим о грустном, о том, почему меня так долго не было. На самом деле, для этого есть очень важная причина. Я просто-напросто заболел. Но, не волнуйтесь, это обычный грипп оказался. Хоть температура была высокая, 39 с чем-то, я уже не помню. Болела, гудела. Все тело ломит. И в таком состоянии я не мог снимать ролики. Сейчас вроде более-менее в порядке. Ну, а сейчас вроде норм. Так что ждите новых роликов. Я их буду обязательно снимать. В новом году будет намного больше роликов. Это я гарантирую. А также, пока я не забыл, я хочу поздравить некоторых людей а, с Новым Годом. Это ютуберов, которые снимают видеоролики, которых я смотрю. Если вы это смотрите, то огромное вам спасибо и привет. Да, я если что, я ваши поздравления тоже посмотрел. Итак, поздравляю Игр канал зону, Леона Новогоднего, Айрон хотя он уже не снимает, но все равно, если Новым Годом тебя. Лиджи тоже. Привет огромный и с Новым Годом. Мистер Геймфан, Полковник, Крутой Скелет, Закотоп и незрит. Это крутые ребята, если вы их не знаете, то зайдите на каналы, э, подпишитесь, посмотрите видео, они очень крутые. У, них, у некоторых из них даже лучше видео, чем у меня, так что можете посмотреть. Поздравляю их с Новым Годом, если вы это смотрите, привет вам огромный еще раз. Ну, а на этом у все. Всем, кто посмотрел это видео, огромнейшее спасибо. Меня всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обязательно напишите комментарий, какой я плохой, почему не снимал видеоролики. Ну, можете также поздравить меня с Новым Годом. Было бы мне очень приятно. Я читаю комментарии, помните это. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.